Вялость и сонливость, выпадение волос и сухая кожа, отеки по всему телу, набор веса и запоры, ощущение зябкости и постоянного холода. Нет, это не кадры из фильма ужасов для женщин. Это всего лишь гипотереоз Итак, почему щитовидная железа начинает лениться? А что же делать этой маленькой малышке на шее? Я все время мерзну и хочется одеться потеплее. Это именно так и часто и проявляется сниженная функция щитовидной железы. В этом случае, чтобы одна гипотиреоз, досмотрите это видео до конца и вы узнаете, откуда берется гипотиреоз и как от него избавиться. Вы на канале Гормоны в норме и я Диляра Лебедева, врач-эндокринолог. Если вам знакомы перечисленные признаки гипотиреоза, то ставьте лайк и пишите в комментариях. Гипотиреоз – это самое частое заболевание щитовидной железы, органа, который находится на передней поверхности шеи и весит всего лишь 20 грамм. Несмотря на свои маленькие размеры, щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые контролируют весь наш метаболизм и образование тепла. В том, что ваша температура тела 36,6 градусов – заслуга этой маленькой малышки на шее. К слову, скажу, что щитовидная железа вырабатывает два основных гормона – это Т4 и Т3. Цифры указывают на количество атомов йода в молекуле. Самым активным гормоном из этой пары является Т3. Именно он оказывает основные биологические эффекты. Т4, в свою очередь, считают прогормоном. У него эффекты не выражены, и его основная роль – это превратиться в Т3 в периферических тканях когда появляется на это потребность. При уменьшении синтеза этих гормонов щитовидной железы или при нарушении превращения Т4 в Т3 замедляются все биохимические реакции и наше тело перестает вырабатывать достаточное количество тепла. Это и есть гипотериоз. Если вы слышали фразы по типу: У меня замедленный метаболизм и я пухну от воды или Я все время мерзну и хочется одеться потеплее, это именно так и часто и проявляется сниженная функция щитовидной железы. Перечислю основные признаки гипотереоза задержка жидкости и отеки, нарушение пищеварения и запоры, сухость кожи и выпадение волос, ухудшение памяти и туман в голове, постоянная сонливость, которая не проходит даже по. 10 часового сна, набор массы тела и дряблость мышц, низкое артериальное давление и пульс, повышение холестерина, нарушение менструального цикла и бесплодие. Как выявить гипотереоз Кроме симптомов, гипотереоз можно заподозрить по температуре тела. Как вы понимаете, гормоны щитовидной железы поддерживают нас тепло, а при их недостатке организм начинает остывать. Поэтому снижение температуры тела – это абсолютный показатель гипотереоза Но ее нужно измерять правильно. Измерять нужно с первого по пятый день менструального цикла мужчины, дети и женщины в климаксе измеряют в любой день. Измеряем температуру не под мышкой, а во рту утром не вставая с постели поэтому вам необходимо положить градусник рядом с кроватью измеряйте в течение 5-6 дней и фиксируйте в блокноте нормальная температура тела 36 6 36 и 8 градусов все что ниже говорит о гипотиреозе чтобы обнаружить гипотереоз по анализам нужно сдать ттг Стериоидный гормон гипофиза ⁇ свободный Т3 и свободный Т4. При гипотериозе уровень ТТГ будет выше 2, а Т3 и Т4 будут около нижней границ, либо даже ниже границы. Специально для зрителей канала я подготовила подарок ⁇ гайд, как в 45 выглядеть на 30. Это руководство для женщин, как сохранить гормональное и общее здоровье, чтобы выглядеть моложе своих сверстниц. Забрать подарок можно, нажав на подсказку, либо по ссылке в описании. Прежде чем ответить на вопрос «А что же делать?», хочу ответить на промежуточный вопрос «А почему это произошло?», ведь причина определяет наши дальнейшие действия. Итак, почему щитовидная железа начинает лениться? гипотереоз это не окончательный диагноз, это сказка Скорее, вообще не диагноз, а следствие какого-то другого патологического процесса. И причин может быть множество. На первом месте стоит аутоиммунный тиредит. Это заболевание, когда иммунная система уничтожает клетки щитовидной железы, что со временем приводит к снижению функции. В самом начале заболевания, когда еще нет гипотиреоза, официальная медицина и ВОЗ предлагают ничего не делать, поскольку никаких препаратов не разработано. Но я крайне с этим не согласна, потому что уменьшать активный процесс можно и нужно, ведь есть реальные шансы не допустить гипотереоза, даже без специальных лекарств. Чтобы узнать, есть ли у вас аутоиммунный тиридит, я рекомендую сдавать анализ на антитела к ТПО и антитела к ТГ. Повышение этих показателей выше референса означает, что имеется тот самый аутоиммунный процесс. Более подробно про АИД, как его еще коротко называют, я расскажу уже в следующих видео, поэтому подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Вторая по частоте причина гипотереоза это дефицит йода, селена, цинка, железо, витамина D и аминокислоты тирозин. Все перечисленные вещества участвуют в синтезе гормонов щитовидной железы на разных этапах процесса и малейший дефицит какого-либо останавливает этот синтез гормонов. Поэтому важно получать достаточное количество всего необходимого с пищей либо с добавками. Это самая простая в устранении причина гипотиреза. Достаточно дать организму то, из чего она сделает нужные гормоны, и все наладится. И третья по встречаемости причина – это гипотирез после операции на щитовидной железе, либо после лечения радиоактивным йодом. В этом случае железы либо нет, либо она уже никогда не сможет вырабатывать гормоны из-за облучения. В этом случае назначается заместительная гормональная терапия аналогами с человеческих гормонов щитовидной железы. Кроме перечисленных причин гипотереоз могут вызывать такие состояния, как подострый тередит, послеродовый тередит прием препаратов с высоким содержанием йода, например, аммиадарон, лечение интерферонами, а также множество состояний, которые влияют на процесс превращения гормона Т4 в активный гормон Т3. Об этих заболеваниях я расскажу уже как-нибудь в следующих видео, но хочу остановиться на последнем пункте. Как я уже сказала, гипотереоз может возникать вследствие нарушения превращения Т4 в Т3. Этот процесс зависит от работы особых ферментов. Они называются диэдиназы. Нарушение нормальной работы этих ферментов происходит при следующих состояниях. При стрессе, дефиците селена, заболеваниях печени, голодании, низкоуглеводном питании, отсутствии полноценного сна, повышение инсулина и ожирения, повышение активности эстрогенов при хронических вирусных, бактериальных инфекциях, тяжелых заболеваниях сердца и так далее. Порой бывает так, что ТТГ идеальный, но уровень свободного Т3 низкий, и при этом свободный Т4 в норме или даже у верхней границы. Такой гипотереоз называют тканевым. Так как проблема на уровне клетки, и щитовидная железа здесь ни при чем. При этом человек может испытывать всю палитру симптомов гипотереоза, но врачи будут уверять и говорить вам, а у вас все нормально. Вам нужно к психиатру. Лечение такого вида гипотереоза сводится к устранению состояния, которое вызвало блокаду работы этого фермента. В каждом случае, как вы знаете, свое решение. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, потому что в следующем видео мы поговорим о пяти причинах выпадения волос. Красивые и густые волосы хотят все женщины, поэтому не пропустите. А пока посмотрите другие видео на моем канале, сейчас вы их видите на экране. Всем пока-пока.